Всем привет! В этом видео мы продолжим разбирать модуль Views. Мы рассмотрим сортировку и фильтры. Давайте добавим новый Views. Назовем его статьи. В 8-м нет встроенного модуля блок, поэтому мы можем создать блок с помощью модуля Views. Давайте назовем машинное имя Views Article. Мы выведем и, и, содержи... и блок, и страницу. Выберем содержимое, тип содержимого статья. Выберем создать... Включаем создать страницу и создать блок. Для страницы нам нужно выбрать путь. Давайте создадим путь articles. Вводить будем по 10 штук, как и есть. Потом разберемся, как надо менять формат отображения. Добавим ссылку в меню. Main Navigation, статьи. Включать или не включать RSS-ленту, но в принципе мало кто пользуется RSS-лентами сейчас, поэтому можете ее не включать. В блоке мы не будем включать постраничную навигацию, мы будем вводить последние статьи. Давайте назовем название блока «Последние статьи». Вводить будем ссылками. Можем, конечно, выбрать HTML-список, чтобы это выглядело более красиво. Сохраняем. И сохраняем еще раз. И потом вернемся к редактированию вьюса. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Выведем. Посмотрим на эту страницу и выведем блок. Вот у нас страница статьи. У нас здесь есть какие-то начальные статьи. Давайте выведем еще и блок чтобы было видно, что мы сделали. Первый сайдбар. Выносим наши последние статьи. Сохраняем. И вот наш блок статьи. Выносим их вверх, чтобы было видно его всегда сохраняем и вот наши последние статьи и собственно страница статей теперь давайте снова зайдем в наш юз вы можете зайти в него с помощью нажатия карандаша нажимаете на карандаш и выбираете редактировать представление и теперь давайте Поменяем что-нибудь в нашем вьюсе. Ну, во-первых, хотелось бы разобраться с форматом отображения. Сейчас у нас выведен анонсы каждой статьи. Давайте выставим поля. Сохраняем поля. У нас сразу вывелся только заголовок. Давайте добавим содержимое статьи. Body. И у нас было еще изображение. Изображение статьи. Вот. Сохраняем. Вводим, пока увидим, как есть. Потом мы поменяем его, посмотрим его настройки. Изображение нам нужно выбрать стиль изображения. Давайте выберем. Давайте среднюю миниатюру. Ссылкой на статью. Ссылка на содержимое. Сохраняем. Сменим порядок, изображение поставим первым, потом идет заголовок и body. Давайте снова сохраним, посмотрим, что получилось. Вы можете, в принципе, смотреть сюда в предпросмотре. Не обязательно сохранять и переходить на страницу вьюса. Итак, вы видите у нас название статьи. Это одна статья без картинки и без боди. Здесь у нас картинка, статья и body статьи. И здесь также. Давайте снова перейдем «Редактировать просмотр». Кстати, когда вы выводили анонсами, у вас была, кстати, удобная ссылка на редактирование каждого из, из материалов. Если вы выводите полями, такой ссылки нет, ее нужно добавлять отдельно. То есть вы заходите «Добавить». Добавляем ссылку на редактирование содержимого. Ссылку на редактирование содержимого. Сохраняем. Применяем все настройки. Точнее, настройки на все дисплеи нашего вьюса. Сейчас я покажу вам про ссылку редактирования и расскажу про дисплее еще каждого вьюса. Итак, у нас появилась ссылка на изменение нашей ноды. Для каждой статьи у нас есть ссылка изменить. Эта ссылка изменить будет показываться только для админа, у которого есть права на изменение ноды статей. Если у пользователя нет прав на изменение статьи, то соответственно ссылка изменить показываться не будет. Давайте зайдем снова редактирование нашего вьюса. Как я говорил раньше, мы создали страницу и блок. Каждая страница и каждый блок — это дисплей вьюса. Вот здесь они отображаются. Вы можете добавить новый дисплей. То есть по умолчанию у вас есть дисплей мастер, основной дисплей по умолчанию, на который наслаиваются настройки других дисплеев. Вы можете менять, например, все настройки сразу для всех дисплеев, но некоторые настройки вы можете переопределять. Например, если сейчас зайдем в блок, то увидите, что здесь заголовок, формат, показать. Это все у нас показано курсивом, выделено курсивом. Значит, что эти настройки переопределены для именно этого дисплея. То есть вы можете создать в одном вьюсе блоки с, разными, с разным выводом. Давайте добавим еще один блок в этом же вьюсе. И увидите, что второй блок. У него не переопределены настройки. Он с настройки по умолчанию, мастер дисплея. И у него выводится все так же, как в пейже. Таким образом, вы можете менять настройки для каждого дисплея, свои ставить. То есть вы заходите, например, хотите убрать ссылку редактирования. И здесь вы можете убрать, перепределить для этого блока. То есть если вы удаляете ссылку для редактирования, то у вас сразу выделяются поля переопределенными, то есть настройки для поля у вас переопределены для этого дисплея и не используются настройки из дисплея по умолчанию. В тот же момент у нас на странице Page настройки по умолчанию и поля не выделены курсивом. Значит все по дефолту. Давайте сохраним. Это в принципе был обзор того, что может вьюз. Давайте теперь перейдем непосредственно к фильтрам и сортировки давайте начнем с фильтрации у нас уже есть фильтры по опубликованным нодам, то есть мы вводим только опубликованные ноды также во вьюсе есть основной фильтр, это фильтр по типу того, что Views выводит. сейчас это содержимое это может быть и термин таксономии, и пользователи и комментарии, и все, что угодно, все что является сущностями в Drupal поэтому когда мы показываем тип содержимого, то это тип нод и мы можем собственно сортировать по типу нод Сейчас у нас стоит статья. Мы можем добавить, например, выводить и новости, и объявления здесь же, в этом вьюсе. Если мы сейчас сохраним. Вот вы видите, у нас начали выводиться и новости, и все прочее. И статьи, и объявления. Давайте вернемся снова к статьям. Также есть очень много дополнительных фильтров. Вы можете фильтровать практически по любому полю, которое есть в Drupal и применять к нему различные фильтры, например, больше, меньше или равно, имеет или не имеет значения. Например, давайте выведем только те статьи, в которых есть изображение. У нас есть поле изображения, и мы, например, не хотим вводить статьи без изображения. Для этого нам нужно выбрать, выбрать Target ID. И поставить его не пустым. У нас может быть пустой Alt изображение, может быть пустой title. Но Target 10 всегда должен быть заполненным. Он показывает нам имя файла. Давайте поставим не пустое. И увидите у нас выявилось две статьи вместо трех. Потому что в третьей статье у нас не было изображения. Давайте удалим этот фильтр. И посмотрим, что у нас ну, вот, будет три статьи. Вот видите, у нас появилась статья PHP. В нем нет ни изображения, ни body. Собственно, вы можете добавить на то, что body не пустое, например. Отлично. Давайте теперь еще посмотрим, какие еще есть фильтры. Мы можем фильтровать, например, по дате публикации. Давайте зайдем в дату публикации, время создания. Мы можем, например, выставить, показывать все ноты, которые опубликованы за последнюю неделю. Давайте выставим галочку «Тип значения для относительных значений даты». Здесь вы должны писать дату на английском. Если вы хотите относительно сегодняшней даты поставить будущее время, тогда вы используете плюс. Если прошлое время, вы используете минус. Писать нужно, например, минус там, 7 дней, тогда пишите минус 7 days. Например, 7 дней. Писать нужно на английском. Если вы пишете дней, то пишите days. Если один день, то пишите day. Соответственно, также и с неделями. Пишите, если одна неделя, пишите week. Если больше, то weeks. Также month, months и EES. И сохраняем. Вы видите, что у нас нет статей, которые были созданы за последнюю неделю. Давайте добавим такую статью. Все были со статьи созданы раньше, чем одна неделя. Добавляем какую-нибудь статью. Сохраняем. И Теперь если зайдем на статьи, обновим предпосмотр, то у нас появилась эта новая статья. Таким образом вы можете выставлять последние статьи. Это вы можете, например, сделать для блока. Назвать его именно последней статьи за неделю или статьи за неделю. Давайте перейдем к другим фильтрам. Давайте удалим этот фильтр за 7 дней. Добавим следующий фильтр. У нас есть фильтры по автору. Мы можем фильтровать только, например, статьи админа. Назвать, наверное, блок... Администратора и вводить его на отдельной странице. По всем полям, которые мы создаем, тоже может быть фильтрация идти. Можно вы настроить фильтрацию по категории. Так, у нас категория в, э, в объявлениях. Давайте найдем что-нибудь с артикл. У нас есть теги. Теги есть у нас в статьях. Мы можем выбрать. Вы выбираете словарь, по которому фильтровать. У нас это теги, выпадающий список. Мы сейчас выберем из наших тегов. Ну, тут у нас немного тегов. Погода. Тег 1. Сохраняем. Ну, соответственно, статьи, в которых не было никаких тегов, например, ту, которую мы создали последней, она не будет показываться. Мы теги не выбирали. Здесь, соответственно, только те, у которых есть теги статьи. Ну давайте удалим фильтры. Я думаю, мы вполне разобрались с фильтрами. Вы можете накликивать любые, сколько вам угодно. Можете их совмещать. Можете менять порядок фильтров. Думаю, для начала это достаточно. Вы можете просто уже сами разобраться с оставшимися фильтрами. Посмотреть их сами. Все довольно-таки просто, здесь не нужно программировать. Просто кликайте, выбирайте нужные вам фильтры. Или если вы не можете найти вам нужный фильтр, гуглите, смотрите, ищите его, как создать его в Абьюсе. Давайте перейдем к сортировкам. По умолчанию у все статьи сортируются по убыванию, по времени создания. То есть самые последние созданные будут у нас сверху. Вот эта последняя статья, которую мы создали. И соответственно, чем... Старея статья, тем она ниже будет в списке. Вы можете изменить сортировку. Если фильтры, например, могли не иметь значения порядок фильтров, то сортировки порядок сортировки имеет значение. То есть вначале сортируется по одной сортировке и дальше досортировывается уже последующей сортировки. Ну и соответственно, если, например, у вас по одной сортировке какие-то две ноды с одинаковыми значениями то в следующей сортировке только эти две ноды будут сортироваться, а все остальные уже останутся в порядке без изменений. Давайте, например, выведем случайную сортировку. Случайная сортировка позволяет выводить в разброс вашей статьи. Вот видите, сейчас ничего не произошло, потому что у нас случайная сортировка происходит после сортировки по времени создания. Но если, например, мы сейчас изменим порядок, то у нас пересортируются все ноды. Ну, соответственно, таким образом вы можете случайно сортировать какие-то материалы, в которых не имеет значения дата создания. Ну, например, так это случайная статья. Вы можете создать, например, отдельный блок и назвать его случайная статья, и вывести там просто одну ноду, и она будет выводиться в блоки. Давайте удалим нашу сортировку и посмотрим, какие еще есть сортировки интересные. Также можно сортировать по пользователям, но это, в принципе, большого смысла не имеет, потому что пользователи создают ноды в разнобой, кто когда, поэтому, наверное, стоит выбрать что-нибудь более смысленное. Но здесь также дата публикации, дата создания. Можно сортировать, например, по типу материала. То есть, если вы выводите несколько типов материалов, вот по возрастанию сейчас поставим, добавим дополнительные типы материалов, сейчас у нас просто статьи, добавим новости объявления, берем время создания, сортировку по времени создания, Вначале у нас идут объявления, однокомнатная квартира, машины, потом идут статьи, а потом пошли новости. Вот таким вот образом можно сортировать по типам статей. Опять же, это большого смысла не имеет. В основном сортируют по каким-то количественным показателям. Давайте добавим в наши статьи поле веса и будем сортировать по этому полю. Вводим число, целое число. Назовем поле вес. Сохраним его. Будет только одно значение этого поля. Можем поставить минимум, например, единицу. Можем написать справочный текст, что это используется для сортировки в определенным. И теперь давайте зайдем в какую-нибудь статью и редактируем ее. Так, здесь поставим фильтрацию только статьи. Сохраняем. Давайте зайдем на страницу редактирования нашей статьи. Проставим вес. У нас есть кнопки «Изменить», ссылки «Изменить». Мы можем просто переходить по ним и изменять наши статьи. Давайте поставим 1, 2 и 3. Сохраним. Чтобы нам было видно, что, про, что сортировка правильно работает, давайте добавим это поле веса в поля. Вот оно поле вес. Убедимся, что все правильно, что Views нас не обманывает. Итак, давайте добавим сортировку по весу. И увидишь, что у нас по возрастанию стоит сортировка по весу. 1, 2, 3, 4. Мы можем переключить сортировку, сделать наоборот побывание Тогда чем больше вес, тем выше будет статья в списке. Видите, переключился. Отлично. Ну, в принципе, думаю, вы также с фильтрами разберетесь и с сортировками уже самостоятельно дальше. Если у вас возникнут какие-то вопросы... Можете задавать их в комментариях, к видео или на сайте. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Дропале.